Здравствуйте, меня зовут Данил Дергунов, я из города Барнаул, из команды Black Sharks. Мне очень нравится мероприятие. все просто превосходно, чудесно, люди все такие активные, позитивные, кругом такой настрой просто витает в воздухе энергетика, все спикеры нас просто разрывают, голова кипит, но при этом мы все понимаем, что у нас такая крутая цель, и что где же это раньше было, почему эта цель не появилась у нас раньше. Мы вообще все на таком позитиве. Я лично просто в восторге от мероприятия. Изи-бизи с днем рождения. Желаю всем успехов, добра, счастья. Самое главное, будьте счастливыми, и на этой волне у вас все получится. С днем рождения, Изи-бизи!